Доброго времени суток, дамы и господа, с вами прио. И сегодня делаем второе открытие недельного сундука, великого хранилища. Надеюсь, то, что Blizzard самая лучшая компания, и мне сейчас выпадет какой-нибудь хороший вэпон, двуручный 278, ну, или кусочек сета. Поехали. Открываем. Даже плохого слова ни одного не скажу, если реально выпадет сет или вэпон. Целую неделю буду боготворить близов. Ну твари, ой твари просто, не сета, вэпон, дерьмо, хорош. Ринька вообще ни о чем. это что за лут такой, и что тут брать? Пояс? Монетки? Серьезно? Вы чё, шутки шутите со мной что ли, или чё? Понял, так. Думаю, жестко думаю. Посмотрим результат Сима на рейдботсе, что у нас получается. Поясок лучше, чем колечко, но при условии того, то, что колечко 2, очень хочется взять кольцо, так как это откроет трейд слот и дропнуть колечко довольно-таки тяжко. Думаю, жестко думаю, тут, что тут универсальность скорость, то тут скорость универсальность, то есть даже вдумайтесь, эти вещи выпали без искусности. Они настолько никчемные для анхолика, что их можно выкинуть хоть сейчас, хоть завтра. Я не шучу. Окей, мы реально делаем небольшой Майндгеймс. Я беру кольцо, надеваю его, пояс я не апаю на следующем КД, если мне падает вепен. Если падает вебен, то я апаю пояс, который, в принципе, у меня и на текущий момент хорош. На долгосрочную перспективу кольцо даст просто-напросто больше выхлопа. Но, откровенно говоря, в лут насрано. В Хранилище кто-то насрал. Окей, берем колечко, чалим его и поехали. Да, конечно, можно взять нововведенные измененные монетки, 6 штучек, потом выменить на дракол, но надо одеваться. Колечко. Двадцатые чертоги. Хорошо. Колечко надеваем, чарим, а в будущем просокетим, если там не выпадет когда-нибудь колечко получше. Посмотрим, пока что слишком мало ресурсов, слишком мало возможностей для всяких таких манипуляций. Пройдет больше времени, и будут и дыроколы, и шмотки с хорошими сокетами, и сет-бонусы. Надеюсь на это. Вот И надеюсь у вас тоже все будет. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!